Приглашаем э, президента э, братской и дружественной Российской Федерации, который оказал нам честь э, своим присутствием. Хорошее сопровождение для начала. Спасибо большое. Спасибо большое за такой теплый прием. Обращаюсь прежде всего к моим уважаемым коллегам, к э, премьер-министру Турции, к председанию Совета министров Италии, э, ко всем, кто здесь присутствует. Уважаемые дамы и господа, для нас сегодня долгожданный день. Мы даем торжественный старт газопроводу Голубой Поток который уже начал работать в полную силу. И хотел бы прежде всего поблагодарить всех, кто осуществил этот замечательный и трудный проект. Над его реализацией работало более 100 тысяч человек. Конечно, они не могут сегодня поместиться все в этом зале, но, надеюсь, они нас сегодня услышат. И это и их день, это и рабочие и инженеры, это финансисты, которые обеспечили финансирование. Это был действительно сложный проект, и скептики называли его даже не «Blue Stream», а «Blue Dreams». И э, можно было понять, потому что ничего подобного пока технологически в истории проектов подобного рода не происходило. В его создании принимали участие специалисты крупнейших энергетических компаний. Российского Газпрома, итальянской ЭНИ, турецких компаний Батаж здесь были успешно объединены ресурсы и интеллектуальный капитал и России, и Турции, Италии и других стран. Считаю, что пуск газопровода это еще один шаг к созданию единого энергетического пространства Европы, полностью согласен здесь с моим турецким коллегой, который сегодня и только что об этом так убедительно говорил. Это шаг к укреплению энергетической безопасности континента. Диверсификации поставок энергетического сырья к основным потребителям. Колубой поток фактически превращает турецкую территорию в энергетический мост между Востоком и Западом. Создает другое качество Турции в энергетическом пространстве Европы. Он создает возможности для развития Южноевропейского газового кольца – которая оптимизирует экспорт газа в Южную Европу и на Балканы. Масштабы нового газопровода действительно огромные, они впечатляют. Уже в текущем году «Голубой поток» достигнет 3,7 миллиарда кубических метров газа прокачки, а с выводом его на проектную мощность суммарные поставки российского газа в Турцию достигнут 30 миллиардов кубических метров газа. Российские компании, хочу вас Проинформировать об этом готовы и дальше сотрудничать на турецком нефтяном и газовом рынке. И не только наращивать экспорт энергоресурсов, но и участвовать в развитии газотранспортной инфраструктуры, в разведке и добыче сырья, в том числе путем долевого инвестирования. «Голубой поток» открывает новые возможности для транзита российского газа через территорию Турции на рынке третьих стран. Возможно, и строительство еще одной нитки газопровода по дну Черного моря. Возможно, строительство дополнительных газотранспортных возможностей с, поставок, с поставками газа в Южную Италию, вообще в Южную Европу, в Израиль. Я бы хотел поблагодарить наших итальянских партнеров. Они очень много сделали для совместной работы и совместного общего результата. В их активе и солидный опыт, и авторитет на международных рынках. И что крайне важно, умение видеть глобальную историческую перспективу развития того или другого процесса. Хочу напомнить, что именно концерн «Эни» организовал поставки газа из нашей страны в Западную Европу в достаточно сложные в политическом смысле 60-е годы прошлого века. И тогда совместными усилиями был заложен фундамент сегодняшнего успешного сотрудничества между Россией и нашими европейскими партнерами. Я бы хотел особо отметить большой вклад премьер-министра господина Берлускони в развитие наших межгосударственных отношений за последние годы, которые, конечно, способствуют реализации проектов подобного рода. Опыт создания «Голубого потока» поистине уникален. Здесь использованы технологии и инженерные решения, которым нет аналогов в мировой практике. Во многом благодаря этим новациям преодолен трудный путь через кавказский хребет и по дну Черного моря. Особо отмечу надежность и безопасность транспортировки газа. Соблюдены все экологические стандарты, проявлено самое бережное отношение к окружающей среде. Создание голубого потока действительно подтолкнула технологический прогресс и открыла новые перспективы для сотрудничества в этой сфере. И я уверен, что этот опыт будет востребован и в будущих проектах. Дорогие друзья, символично, что наше торжество проходит именно здесь, в Самсуне, в городе, с которым связано развитие национально-освободительного движения турецкого народа во главе с Мустафой Кемалем Ататюрком. В те годы Россия оказала Турции значительную поддержку, выступила как союзниц, союзница Турции. Этот исторический факт, как и многие другие, являются яркой страницей российско-турецкого сотрудничества. Сотрудничество, которое в наши дни активно развивается. И у которого, я в этом абсолютно уверен, самые благоприятные перспективы. Еще раз поздравляю всех турецких, итальянских и российских специалистов с открытием газопровода. Желаю всем нам новых успехов. Большое вам спасибо за внимание.